Когда на консультацию приходит ребенок, мы часто теряемся. Э -э ничего не делать, э -э провести хотя бы диагностику, а может поставить тренер. Меня зовут Сергей Тихонов, и я почти 20 лет работаю с детьми. Поверьте, у меня были те же самые проблемы. Однако с годами, по мере посещения конгрессов, чтения научной литературы, собственного опыта, мне удалось составить клинические протоколы практически по всем ситуациям. Я с удовольствием готов поделиться ими на семинаре. Миофункциональная терапия, все варианты расширения и борьбы с дефицитом места, адентия, самые современные способы лечения третьего класса у детей и подростков. Эти и многие другие темы мы подробно обсудим и подкрепим массой клинических примеров. После семинара вы начнете делать только то, что действительно работает. Вы осознаете свои ошибки на примере моих, постарайтесь их не повторять. Вы наконец перестанете бояться растущих пациентов, даже с мизиальным прикусом. До встречи!